Hi guys, welcome back to June This of the Reaction for this video reaction. Let's go to our favorite country which is Russia. Forget and space about our Russian friends. How are you all guys up here? Doing well and amazing. And the title of this video, as you can see in my thumbnail, is a forgotten hero. Buludka Yakot is a black sniper storm of Chechen uh Chichin Bandits Military History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 one of them is a sniper buludya yakot this sniper represents a courageous soldier who came to chicheneya according to his convictions without taking a arable oh without any money for the work done as it turned out buludya yakot is an army bike that went on the expanses of military Chichinaya. goodness gracious he's a really great like a uh, soldier A documentary about the hero of our country, for whom money is not a motivation to fight. Wow, bravo! A film about the real feat of a simple Russian guy, Volodya, was published for educational purposes to show the modern generation. Wow, this is truly amazing. I'm so excited with this one. I guess uh, you were excited also, and I really want to hear also with you at the comment section. What are your thoughts with regards to this hero of Russia? And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Let's get to it Wow, wow this is nice 18-летний якут Володя из дальнего оленевого стойбища был промоцловик-соболятник. И надо же было так случиться, что он пришел в Якутск за солью и патронами и случайно увидел в столовой по телевизору груды трупов российских солдат на улицах Грозного, дымящиеся танки и какие-то слова о снайперах Дудаева. И врезалось в Володя все это увиденное в его голову так сильно, что вернувшись охотник на стойбище забрал свои заработанные деньги, продал и намытое золотишко, взял дедовскую винтовку и все патроны засунул за пазуху иконку Николая Угодника. И поехал воевать ага. о том как ехал лучше не вспоминать о том как сидел в кпз как много раз отбирали винтовку но несмотря на все это якут володя прибыл в грозный через месяц и слышал володя только об одном исправно воюющим в чечне генерале его и стал искать наконец якуту повезло и он добрался до штаба генерала рохлина Единственным документом, помимо паспорта, была у него рукописная справка военкома о том, что Владимир Котов, охотник-промословик по профессии, направляется на войну с подписью военкома. Бумажка, которая поистрепалась в дороге, уже не раз спасала ему жизнь. Генерал Рохлин, удивленный тем, что кто-то прибыл на войну по собственному желанию, велел немедленно пропустить Якута к себе. Якут, извините, пожалуйста, вы и есть тот генерал Рохля? Уважительно спросил Володя. Генерал, да, я Рохлин, ответил уставший генерал, внимательно осматрившись в человека маленького роста, одетого в подтертый ватник с рюкзаком и винтовкой за спиной. Генерал, мне сказали, что вы прибыли вы на были... войну самостоятельно. С какой целью? Володя, видел я по телевизору, как чеченские боевики наших и снайперских винтовок валят. Не могу терпеть я это, товарищ генерал. Стыдно, однако, вот и приехал, чтобы их валить. Денег не надо, ничего не надо. Я товарищ генерал Рохля. Буду ah, сам по ночам на охоту выходить. Пусть мне место покажет, куда патроны и еду будут таскать. А остальное я сам буду делать. Устану через недельку, приду, отосплюсь, в тепле денек-другой и пойду снова. Да, и никакой радиосвязи мне тоже не нужно. Удивленный Рохлин закивал головой. Генерал, возьми, Володя, хотя бы новую СВДшку. Дайте ему винтовку. Володя, нет, не надо, товарищ генерал. Я со своей косой в поле выхожу. Только патронов дайте. У меня сейчас всего 30 осталось Так Володя и начал свою войну Снайперскую Он отоспался сутки в штабных кунгах Несмотря на минные обстрелы И жуткую пальбу артиллерии Взял патроны еду, воду и ушел на первую охоту. В штабе о нем забыли, только разведка каждые три дня исправно приносила патроны, еду и главное воду в установленное место, каждый раз убеждаясь, что посылка исчезла. Первым о Володе вспомнил на заседании штаба радист-перехватчик Лев Яковлевич. У чехов паника в радиоэфире, говорят, что у русских, то есть у нас. Появился некий черный снайпер. Смело ходит по их территории и валит безбожно их личный состав. Масхадов даже назначил 30 тысяч баксов за его голову. Почерк у oh него God. такой. Бьет этот молодец Чехов аккуратно только в глаз. Почему только в глаз? Да пес его знает. И тут штабные вспомнили про Якута Володю. Еду и патроны из тайника берет регулярно, доложил начальник разведки. А так мы с ним ни слова не перекинулись, даже и не видели ни разу. Ну а как он от вас ушел тогда на ту сторону? Ну, так или иначе, в сводке отметили, что наши снайпера и их снайперам тоже прикурить дают. Потому что Володина работа давала такие результаты, что от 16 до 30 человек укладывал промысловик выстрелом а. в глаз. Чехии а... раскусили, что у федералов появился на площади минут, промысловик-охотник. А так как на этой площади и происходили основные события тех страшных дней, то изолировать снайпера вышел целый отряд чеченских добровольцев. Тогда, в феврале 95 на минутке, благодаря хитрому замыслу Рохлина, Наши войска уже перемололи почти на треть четверти личного состава батальона Шамиля Басаева. Немалую роль сыграл здесь и карабин Якута Володи. Басаев обещал золотую чеченскую звезду тому, кто принесет труп русского снайпера. Но ночи проходили в безуспешных поисках. Пятеро добровольцев ходили по передовой. В поисках лежанок в Володе, ставили растяжки, делали засаду, где бы он мог появиться, однако было все безуспешно. И это было такое время, когда группы с одной и с другой стороны прорывали оборону противника и глубоко вклинивались в ее территорию, иногда так глубоко, что даже никаких шансов не оставалось вырваться О, назад какая? к своим. Но Володя спал днем, под крышами и в подвалах домов. Трупы боевиков после ночной работы снайпера хоронили на следующий день. Тогда, устав терять ежедневно по 20 человек, Басаев взял из резерва в горах мастера своего дела, учителя из лагеря по подготовке юных стрелков снайпера-араба Абубакра. Володя и Абу Бакр не могли не встретиться в ночном бою. Таковы уж законы снайперской войны. И они встретились через две недели. Точнее, Абубакар зацепил Володю из буровской винтовки. Мощная пуля, убившая когда-то в Афганистане советских десантников, вылетев на расстояние полтора километра, прошила ватник и слегка зацепила руку. Чуть пониже плеча Володя, ощутив пролив горячей волны сочившейся крови, Понял, что наконец-то и началась Вау. охота на него. Здания на противоположной стороне площади, а точнее на их развалины, сливались Володины оптики в единую линию. Ну что ж, блеснула оптика, думал охотник. А он знал случай, когда Соболь, увидев свертнувший на солнце прицел, и уходил во свояси. Место, которое он выбрал, располагалось под крышей пятиэтажного жилого дома. Снайперы всегда любят находиться наверху, чтобы видеть все. А лежал он под крышей, под листом старой жести. Мочил немного снежочек, поливал дождик, то переставал. Абубатор выследил володю лишь на пятую ночь. А выследил он по штанам. Дело в том, что у Якута штаны были обычные, ватные. А американский камуфляж, который зачастую таскали боевики, пропитывался специальным составом. В нем форма была неотчетливо видима в приборах ночного видения. А отечественная форма светилась ярким салатовым светом. Так Абубакер и вычислил Якута в мощную ночную оптику своего бура, сделанные на заказ английским оружейникам еще в 70-х годах. Одной пули было достаточно. Володя скатился из-под крыши и больно упал спиной на ступеньке лестницы. Но главное, что винтовку не разбил, подумал Володя. Ну, значит, дуэль, да? Господин арабский снайпер сказал себе мысленно Володя, Володя специально прекратил кромсать чеченские порядки, аккуратный порядок двухсотый всего снайперским автографом на глазу прекратился, пусть поверит, что я убит, решил Володя, а сам же только и делал, что высматривал, откуда же до него добрался вражеский снайпер. Через двое суток он oh уже днем God, God, God, нашел God, God, God. лежанку Абубакра. Он также лежал под крышей под полусогнутым кровельным листом на другой стороне площади. Володя бы и не заметил его, если бы у арабского снайпера не выдавала дурная его привычка. А он все покуривал Анашу. Раз в два часа Володя улавливал в оптику легкую синеватую дымку, поднимавшуюся над кровельным листом и сразу же уносившийся ветром. Вот я и нашел тебе Абрек. Без наркоты не можешь? Хорошо, подумал с торжеством якутский охотник. Он не знал, что имеет дело с арабским снайпером, прошедший Абхазию и Карабах, но убивать его просто так, прострелив кровельный лист, Володя не хотел, у снайперов так не водилось, а у охотников на пушнину и тем более. Ну ладно, куришь лежа, ну в туалет придется тебе встать, хладнокровно подумал Володя и стал дожидаться. Только через три дня он вычислил, что Абубакр вылезает из-под кровельного листа. В правую сторону, а не в левую. Быстро делает дело и возвращается на лежанку. Чтобы достать врага, Володе пришлось ночью поменять свою позицию Он не мог ничего сделать заново, ведь любой новый кровельный лист сразу же выдаст его новые местоположения Но Володя нашел два поваленных бревна от стропил с куском жести чуть правее, в метрах 50 от своей точки Место было прекрасное для стрельбы, но уж очень неудобное для лежанки еще два дня Володя высматривал снайпера, но он не показывался. Володя уже подумал, что противник ушел на совсем, Но когда на следующее утро вдруг он увидел, что он открылся, три секунды на прицеливание с легким выдохом и пуля пошла в цель. Абубакр был сражен на повалв правый глаз, но почему-то против удара пули и упал с крыши плашмя на улицу. Большое О. жирное пятно крови растекалось по грязи на площади Дудаевского дворца, где и был сражен наповал одной пули охотника» арабский снайпер ну вот я тебя и достал подумал володя без какой-либо восторженности и радости он понял что должен продолжить свой бой показав характерный подчерк, доказав тем самым что он жив и противник не убил его несколько дней назад Володя всматривался в оптику в неподвижное тело сраженного противника. Рядом он увидел бур, который так он и не распознал, ведь ранее он таких винтовок и не знал. Одним словом, охотник из глухой тайги. И вот тут он удивился. Боевики стали выползать на открытую местность, чтобы забрать тело снайпера. Володя прицелился, вышли трое и склонились над телом. Пусть поднимут и понесут, тогда и начнут стрелять, торжествовал. Володя. Боевики действительно втроем подняли тело, прозвучали три выстрела и три тела упали на мертвого Абубакра. Еще четыре боевика выскочили из развалин и отбросив тела товарищей попытались вытащить снайпера. Со стороны заработал российский пулемет, но очереди ложились чуть-чуть выше, не причиняя вреда сгорбившимся боевикам. Прозвучали еще четыре выстрела, почти слившиеся в один. Еще четыре трупа. И уже образовали кучку. Володя, убив в то утро 16 боевиков, он не знал, что Басаев отдал приказ. Во что бы то ни стало достать тело араба до того, как станет темнеть. Его нужно было отправить в горы, чтобы захоронить там до восхода солнца, как важного и почетного Маджахеда. Через день Володя, вернувшийся в штаб Рохлина, Генерал сразу принял его как дорогого в гостя, ведь от дуэли двух снайперов уже облетела всю армию. «Ну как ты, Володя, устал? Домой хочешь?» – спросил генерал. Володя погрел руки у буржуйки. Генерал, работу свою выполнил. Домой пора. Начинается весенняя работа на стойбище. Моу военком отпустил меня только на два месяца. За меня работали все это время мои два младших брата. Пора и честь знать. А Рохлин, понимающий, закивал головой. Рохлин, винтовку возьми хорошую. Мой начальник штаба оформит тебе документы. Володя, зачем? У меня дедовская любовно обнял свой старый карабин. Генерал долго не решался задать вопрос, но любопытство взяло вверх. Сколько же ты сразил врагов? Считал ведь? Говорят, что более сотни боевики переговаривались. Володя потупил глаза. 362 боевика, товарищ генерал. Рохлин, ну что ж, поезжай домой, мы теперь сами справимся. Володя, товарищ генерал, если что, вызывайте меня заново. Я с работой разберусь и приеду. Во второй раз. На лице Володи читалась откровенная забота о своей российской армии. Ей-богу, приеду. Орден мужества нашел Володи Котова а -а -а. через 6 месяцев. По этому поводу праздновали всем колхозам, а военком разрешил снайперу съездить в Якутск купить новые сапоги, ведь старые прохудились еще в Чечне, наступил на какие-то железяки охотник. В день, когда вся страна узнала о гибели генерала Льва Рохлина, Володя также услышал о случившемся по радио. Он три дня пил спирт на заимке, его нашли пьяного в избушке, времянки, другие охотники, вернувшиеся с промысла. Володя все повторял в пьяном угаре, ничего, товарищ генерал Рохли, если надо, мы приедем, вы только скажите, после отбытия Владимира Котова на родину, мразе в офицерских погонах продали О. его данные чеченским террористам. Кто таков? Откуда? Куда уехал? И так далее. Уж слишком большие потери нанес нечисти якутский снайпер. Владимир был убит выстрелом из 9-миллиметрового пистолета у себя во дворе. В тот момент, когда рубил дрова, уголовное дело так и не было раскрыто. Подлинное имя Володи Якута – Владимир Максимович Колотов, родом из села Иенгра в Якутии, однако сам он не Якут, а эвенг. Также у этой истории есть другие концовки. Говорят, что брат Володи Якута отомстил за его смерть. А еще говорят, что убийство Володи было всего лишь инсценировка, сменив имя и живет по сей день. Вот такая вот история обязательно accentuate like me but peace with this such like a sad and heavy story of this forgotten hero of Russia, Russiaguruludya was an incredible uh Russian sniper that he did his job what he was told to do and he did an amazing job making those what he was uh trying to do on those things and this is an incredible Wow, he is very courageous in doing such a things. Salute and kudos from the Philippines. Eternal memory to d uh to you and to your family also. Goodness gracious. I this is just an honorable man making his job properly and doing it. Such a courageous to represent how Russians are being so good. To me he is a great man in Russia that he it will always be remembered. Even that uh people like forgotten with him. But He is the hearing this story, hearing the way how he did with Al Kenya going his job done and he doing it well and says like bow to you, Goludia, and to the rest of the heroes of Russia that you did a fantastic job, that you are protecting your country, protecting your people and doing your work properly and that's an amazing and like Much love and respect to all of you. I hope guys you enjoyed watching with this one because I find it so interesting, personal also video that there are people who who are great in terms of what they are doing